Добрый день, друзья! Меня зовут Филимон Василий, мне 53 года, я начинающий предприниматель, специалист в области изготовления, поставки, наладки котельного оборудования, а также начинающий малый предприниматель. Все начинающие, все с этого года. Это вкратце. Ну, Первый вопрос, значит, как я пришел к Ирине Бухаревой. Ну, наверное, у каждого в жизни, у каждого человека бывают периоды, когда он сталкивается с какими-то проблемами или встают, назревают куча вопросов, на которые человек пытается найти ответ. Вот. И аналогично также у меня... Где-то года три, два-три года назад Тоже начались появляться много вопросов На которые я захотел получить ответы И очень стал интересоваться инфобизнесом И на одном из тренингов я познакомился Вернее, там было представлено Дополнительный э, бонус, скажем так э, По предназначению Мне очень это заинтересовало Потому что как раз в то время у меня был это больной вопрос э, Что же я по жизни э, хочу э, Что добился и собираюсь как дальше жить Чем заниматься э, э, вот И как раз вела это занятие Ирина Бухарева, графолог, специалист. И мне так что-то тогда задело эти занятия. Я захотел разобраться получше, побольше, в том числе в себе. Потому что то, что было дано на занятиях, это все-таки капля в море, и надо быть большим специалистом, чтобы понять, что, что нужно и как нужно определять по почерку. Вот. И я попросил, тогда очень желал этого, чтобы Ирина меня взяла к себе на консультации. Вот значит я пришел так сказать, к ней со своей болью. Вот. чем же мне заняться потому что на тот момент я работал на, по найму на управляющих должностях вот. и мне это мало как бы устраивало по жизни вот. и я хотел заняться своим бизнесом, и усиленно искал, где себя применить. Потому что по натуре я человек разносторонний. мне Многие вещи нравились. И я мог бы заниматься многими вещами. Но мне хотелось понять, что мне ближе. И что именно у меня пойдет беспроигрышно, если я решусь на такой серьезный шаг, как заняться своим личным бизнесом. Вот. Рассматривал много вариантов, и тогда, соответственно, вот, э, благодаря э, Ирине Бухаревой я, наверное, э, понял, что мне как бы нужно и что мне ближе. А, вот. Как это происходило обучение? Ну, вернее, не обучение. Я даже не скажу, что это обучение. Это было все-таки понимание себя, вот, как человек, кто ты такой, и ш, с чем ты себя можешь съесть, или другие люди как могут, соответственно, как ты с ними можешь коммуницировать. Вот. А, происходило это таким образом, что это что-то вроде как игры было. А, и это было удаленно. Где-то консультации задания по скайпу по электронной почте Ирина присылала задания вот я соответственно выполнял эти задания отправлял по электронной почте она их анализировала и дальше мы их разбирали как бы в беседах по скайпу вот достаточно интересно эти занятия происходили. Вот, э, мне было что-то даже иногда непонятно, для чего это нужно какие-то там, э, значит, э, рисовать. Нужно было элементы графические или еще что-то. Вот. Э, ну, это такие психологические, скажем, тесты. Вот. И э, затем затем, соответственно... После э, прохождения этого курса, это примерно было, да, где-то года полтора назад, это было э, в конце лета, по-моему. Уже почти, почти два года скоро будет. Вот. И э, что, ну что я как бы для себя понял. Э, Во-первых, э, я думал, что я человек с определенными э, с с наклонностями, с определенными а, задатками, оказывается, где-то человек думает о себе совершенно не так. То есть, очень хорошо думал про себя, где-то у меня были отрицательные черты или, скажем, другие а, склад характера, как, типа, а, есть интроверты, экстраверты. Вот, поэтому а, Ирина мне помогла, как бы, разобраться... А, в себе, значит, не только по э, почерку, вот, но и по другим, э, скажем, каким-то критериям, э, которые и в почерке заложены, ну и в других тестах, которые проводили, э, на которые я отвечал, вот. и в итоге, в итоге, э, ну, Ирина мне даже подпись поправила, как бы тогда это термин подпись на миллион <смех> звучало. Вот, значит, ну скажу так, что что сразу же, какой результат после этого занятия с Ириной. Ну, во-первых, стал более, наверное, более спокойен я, наверное, стал. Как в психологическом плане, потому что очень сильно меня тревожило и беспокоило все, что со мной происходило тогда на работе, в семье. Что-то меня раздражало, где-то я срывался, даже не даже, а зря как бы неадекватно, скажем так, реагируя на происходящее, на личностные отношения. Вот. И мне вот Ирина помогла тогда, соответственно, вот, в этом плане, что я как-то более стал спокоен это раз. И второе, что я пришло понимание. Пришло понимание, что же, что же я хочу и что я могу. Вот, наверное, так в итоге. Поэтому я тогда принял уже решение, что да, в любом случае я буду заниматься своим делом. Своим делом. Вопрос был только, скажем так, какого-то времени. Нужен был толчок, и этот толчок он произошел в прошлом году. Вот. И ситуация на работе так складывалась, что, что мне, чтобы я быстрее принял решение уйти. Вот. В прошлом году я ушел с работы в конце года. Вот. и с этого года я, значит, оформился как предпринимателем, встал на налоговый учет и решил. У ну, не вернее решил это, решил раньше, а теперь занимаюсь как бы тем, что и делал раньше, и делал раньше. Только сам на себя. То есть у меня большой опыт по производству котельного оборудования и, соответственно, я сейчас этим как бы бизнесом занимаюсь сам на себя. Попробовал это после того, как про, про, прошел консультирование у графолога вот Ирины Бухаревой, тогда попробовал еще не увольняясь, ну вот, поработал с клиентами, находил клиентов, поработал с некоторыми, и поэтому попробовал, все получается. Вот, и решил все-таки начать свой бизнес да это нелегко он затратный финансово много что нужно много хлопот но как там волков боец в лес не ходить есть такая поговорка поэтому решил и начал этим делом заниматься много дел да и сайт надо делать и Помещений, людей и все прочее. Ну, как бы вот, слона едят частями, говорят. Так что потихонечку, вот, как можно, как можем, так, э, двигаемся вперед. Вот. Ну, что? Хотелось бы еще отве ответить. Какие вопросы? Вот. Как изменилась моя жизнь? Ну, не знаю, как изменилась, но по крайней мере я стал более свободен. Но, конечно, ответственность э, стала больше ответственности, потому что, я понимаю, много чего зависит от моих действий, от моих, э, э, скажем так, движений. Вот. Ну, где-то, соответственно, плюс какой, что э, достаточно времени на себя стало, э, скажем, больше уделять, все-таки, э, да, и спорту. Вот больше времени уделяю, потому что забочусь о своем здоровье. Вот. Мне это нравится. Да. Вот. Ну, пока, скажем так, больших э, миллионов еще не заработаю, потому что большие вложения, все прочее. Вот. Но тем не менее, да, доход есть, я на него живу, э, и людям помогаю, кто со мной. Вот. Так что я думаю, что все получится, все будет хорошо. Вот. Что посоветовать вам, друзья, ну я думаю, что я думаю, что э, вот э, графолог графолог это э, нужный человек, э, и прежде всего это нужно тем людям, кто, э, наверное, хочет. Э, не боится ответственности и хочет какой-то бизнес построить, соответственно, ищет возможности. Либо это инфобизнес, или как я сейчас, скажем, офлайн бизнес. Вот. Полезно будет каждому наверное, человеку, кто не знает еще или сомневается в своих силах, в своем предназначении чтобы, соответственно, обязательно обратились к специалисту-графологу. Далеко ходить не надо, Ирина Бухарева уже <смех> само это имя за себя говорит. <смех> вот. Известный человек и в интернет-сообществах, и на телеканалах. Поэтому обязательно я просто рекомендую людям пройти, скажем, вот это не обучение, а э, узнать, что ему ближе, этому человеку. Может чисто психологически, может в личном. Потому что э, графология это обширная э, область и э, помогает выявить и личные проблемы. Не только, не фи, не только финансовые или какие-то там предназначения э, в бизнесе или по жизни. Совершенно широкий круг вот. Поэтому людям, у которых есть жизненные проблемы Это не мешает Я думаю, даже будет полезно Обратиться к графологу И выяснить проблемы И постараться с помощью графолога их решить вот. Ну, Какие советы тем, кто нас сейчас смотрит Советую не бояться а, принимать решения, а, всегда идти вперед с открытым сердцем, а, с целеустремленным взглядом и быть позитивными, потому что только позитивные люди привлекают к себе удачу и у них все получается намного быстрее надежнее лучше чем у других поэтому успехов вам ребята вперед удачи во всех делах спасибо еще раз Ирине Бухаревой за все что у меня сейчас есть за ее помощь спасибо большое всего доброго до свидания